Первый, как без магии увеличить свою зарплату с 15 до 120? Ребят, вкладывайте в мозги собственные, имейте наставников. Кого перечислять? Сверху с лева направо Александр Левитас – это лучший человек по маркетингу, по партизанскому маркетингу. Гандапас, у него там много тем. Я брал непосредственно презентация публичная. Рубен Варданян – это человек, который, собственно, тройки диалог, да, один из из наставников. А Ирина Ландо – это человек, у которого я проходил тренинг «Быстрое запоминание скорочтения». Ирина Шугалей – человек, у которого, ну, потрясающая женщина, да, которая проходил много чего, то есть, это и «Матрица-1», и «Матрица-2» который один из крутых тренингов, да, который лично мою жизнь изменил. Александр Белонос и был коучем, я у него личный коучинг брал по продвижению в интернете. Гордон Ахапитиан – человек, который соучредителем «Тройки диалог», был один из ключевых партнеров с, и как раз таки Гор отвечал за в первую очередь за развитие персонала, да, то есть за развитие персонала и продуктовую линейку, за маркетинг. Андрей Парабелом это папа российского инфобизнеса, Юрий Прокопенко – это человек, который вместе с Тимуром Едгаровым, который внизу справа проводил тренинг по как поставить самодостигающиеся 4D цели. Очень крутой тренинг, чтобы найти свое предназначение. Тимур Соколов это был второй человек, кому я пошел на учебу после Максима Темченко на тренинг дела и богатей, который способствовал как раз-таки развитию, ну, то есть вы, выбить себя из зоны комфорта, да, то есть пойти в развитие после моей ямы. Жак Дермарчан, это человек, ну, он тренинги никакие не проводит, он отвечал за торговое подразделение инвестиционно-банковское подразделение тройки диалог самые крутые подразделения и здесь просто ну что касается вопроса трейдинга финансового рынка здесь он как бы внес большой вклад оскар Хартман это человек который является таким хорошим стартапером правильным правильные вещи говорит много про ценность много про самоорганизацию киосаки бода шефер это это люди чьи тренинги просто проходила семинары связанные с финансами и книги которых я читал иван ковалев это мой ну, самый крутой наставник, который я считаю, который как раз таки сделал из меня инвестора, сделал из меня долгосрочного инвестора, то есть, который просто в пух и прах, вот это мое юношеское желание заниматься спекуляциями и трейдингом, который просто в пух и прах разорвал его. Вот это мое желание и сделал из меня тем долгосрочным инвестором, которым я являюсь. Ну и Тони Робинс, это, соответственно, Тони Робинс, это Тони Робинс, кто не знает, посмотрите в интернете. Это один из крутейших, крутейших бизнес-тренеров э, в России. И Тимур Гедыгаров, ну, соответственно, я говорю, что это тоже мой партнер вместе с Прокопенко, который в свое время там позволил найти. С одной стороны, предназначение, с другой стороны, это был тот человек, который во всех последних двух ямах, которые для меня были очень существенны, которые для меня были очень крутыми и в плане переживаний, в плане выхода из них, человек, который очень круто смог стабилизировать психологически, да, психологически путем задавания очень классных и правильных вопросов.